Добрый день, господа! С вами адвокат Дмитрий Бузанов на своем канале. Самовольное оставление воинской части или места службы дезертирство. Чем отличается, какая ответственность, чем установлена, кто привлекается ответственности. Сегодня расскажу о том, чтобы вы не путали эти понятия. Почему? Потому что, ну, действительно в законодательстве на первый взгляд может показаться так, что написано неоднозначно. Но есть отличия, я на них... В процессе повествования буду делать акценты и более подробно разъяснять. Итак, самовольное оставление воинской части или места службы. Под самовольным оставлением понимают э, те действия, которые совершаются неправомерно. То есть без разрешения командования, руководства частью, да, э, эти нарушения предусматривают административную или уголовную ответственность. Итак, административная ответственность установлена статьей 172-11 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а именно самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим срочной службы, вот это важное, важное примечание, то есть военнослужащий срочной службы, или неявка на протяжении трех дней без уважительных причин на службу в связи. С увольнительной, ну, то есть увольнение куда-то выдавали, выдают такую возможность посетить, например, город, да, или под другие по семейным по каким-то обстоятельствам дают увольнительные. В общем, в случае невозвращения с увольнительной, то в течение трех дней без уважительных причин на службу или в случае увольнения с части, назначения, переведения с отпуска, э рас ком командировки или лечения. То есть, допустим, военнослужащий лечился, проходил лечение, его выписали с лечения, и он должен был прибыть в часть. Но более чем трое суток он не является, значит, это... Является составом административного правонарушения. Или, допустим, из отпуска. Был, допустим, отпуск на 14 дней, 17 дней проходит, не является, на 18 уже административное правонарушение. Вот. Без уважительной причины. Ну, может быть, будет какая-то уважительная причина, там... Могут быть какие уважительные причины? Например, опять же, заболел, да, с отпуска не вернулся, почему? Потому что заболел, больничный лист, не знаю, там, поезд сошел с рельс. Ну, в общем, обстоятельства могут быть всякие, они уже принимают решение уважительные или нет, непосредственно командование, то те, которые имеют право привлекать к этой административной ответственности, в судебном порядке будет рассматриваться этот... Э ну, состав, то есть, будет суд э, решать, есть вина, тут не, нет вины, действительно ли была уважительная причина. Поэтому не все так однозначно по поводу уважительности причин. Также есть повторное совершение такого правонарушения на протяжении года. То есть, один раз не явился вовремя, второй раз не явился вовремя, и тут уже... Э, Наказание жестче от 7 до 10 дней ареста с содержанием на гауптвахте. Неявка на протяжении 10 дней военнослужащего, кроме срочной службы. То есть, видите, там была речь о срочной службе, а здесь уже военнослужащего, который проходит несрочную службу, военнообязанного. И резервиста без уважительных причин с отпуска, командировки, лечения, назначения, переведения. Ну, допустим, там назначение или переведение с одной части в другую, долго ехал, да, больше 10 дней, то опять же ответственность какая? Штраф или 7 дней ареста с содержанием на галпахте. Вот за такие нарушения такая ответственность. Это административная. Теперь мы вернемся к уголовной ответственности. Ну, то, что уже влечет и судимость, и другие последствия, ну, по порядку. Эта ответственность предусмотрена статьей 407 Уголовного кодекса Украины. Ответственность предусмотрена за самовольное лишение военной части или места службы и выделяют... Для кого? Для военнослужащих срочной или несрочной службы. Военнослужащих в условиях особенного периода, военного положения или боевой обстановки. Военнослужащих срочной службы, часть 1, статья 407 Уголовного кодекса Украины. Неявка военнослужащего срочной службы вовремя или без уважительных причин на службу в случае увольнения с... Увольнения с отпуска, командировки, лечения, назначения, переведения больше трех дней, но не больше месяца, наказание до двух лет в дисциплинарном батальоне или до трех лет лишения свободы. Военнослужащие, кроме срочной службы, часть 2, статья 407 уголовного УК кодекса Украины, самостоятельное лишение воинской части или место службы, неявка без уважительной причины от 3 до 10 дней, или больше, ну, но не больше месяца, которые совершены повторно на протяжении года. И тут наказание штраф, служебное ограничение до 2 лет, до 3 лет лишения свободы. Опять же, все это определяет суд с учетом всех обстоятельств, которые будут в деле против такого лица, которые будут доказывать его виновность. Поэтому точно сказать, в каких случаях будет штраф, в каких будет служебное ограничение и так далее, без, опять же, у нас, когда состава состав уголовного правонарушения, там все эти элементы, субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона и так далее. Они подлежат доказыванию. И уже все зависит от того, какой был умысел, для чего там это все было, были ли уважительные причины. Может быть, вы считали, что это уважительная причина, а в конечном итоге суд посчитает, что это не причина. Ну, в общем, в судебном разбирательстве так сразу я вам не скажу, за это будет штраф, а за это будет служебное ограничение и так далее. Понимаете? То есть тут все зависит от обстоятельств дела. Вот. Самовольное лишение воинской части или места службы, а также неявка вовремя на службу без уважительных причин Больше месяца, часть 3 статьи 407 Уголовного кодекса Лечет за собой наказание от 2 до 5 лет лишения свободы Самовольное лишение воинской части или места службы в условиях особенного периода Часть 4 статьи 407 Уголовного кодекса Украины уже наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. Самовольное лишение оставление воинской части или места службы в условиях военного положения или в боевой обстановке. Это часть 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины. Как раз вот эта статья, она подходит к сегодняшним реалиям. Тут, тут наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Незаконное отсутствие до трех дней военнослужащего срочной службы и до 10 дней совершенного офицером, прапорщиком, военнослужащим по контракту первый раз или через год с момента самовольного лишения воинской части или службы является всего лишь дисциплинарным проступком. То есть вот эти все, э, для того чтобы наступила уголовная ответственность да, в некоторых составах нужно, чтобы было первый раз, потом повторно в течение года и только в третий раз в течение года и тогда уже наступает уголовная ответственность вот в чем суть то есть уголовная ответственность наступает в том случае когда не может наступить административная или допустим, ну вот не может быть такое, да, если предусмотрено уголовная, то сразу уголовная. если есть административное наказание за это правонарушения, тогда применяется административное. Ну, так как мы видим, есть повторность, то второй раз в течение года, и если уже третий раз в течение года, тогда уже уголовная ответственность. Ну, а если в течение года, как говорится, один раз, два раза, потом год проходит, никаких нарушений нет, да, исправился, как говорится, тогда уже снова повтор, ну, то есть Опять административная ответственность наступает. Таким вот образом применяется эта вся история, скажем так. Будет ли ответственность за неявку, если есть уважительные причины? Ну, я уже скольз говорил, то нет, такие, такой ответственности не будет. Ни по ни административной, ни уголовной. Причинами неявки, опять же, может быть болезнь. Или болезни их родственников, авария, стихийные бедствия. Ну, вот если военное время, опять же, может прилететь куда-то снаряд. Может разбить э, какое-то ваше там имущество, жилье, да, где вы находились. Приехал в отпуск домой, попала ракета в дом, все разбило. Ну, понятное дело, что это будет уважительной причиной. Конечно, я такого никому не желаю Ну, то есть, я же говорю, все эти уважительные причины Нужно взвешивать Понимать, что не может быть там, допустим Уважительной причиной э -э -э не, был, не было что обуть Ну, знаете, для того, чтобы вернуться в новых В новом обмундировании Или там, порвал штанину, не в чем было зашить Ну, то есть Все адекватно, нужно воспринимать Вот Будет ли Уголовным правонарушением, если военнослужащий самостоятельно оставил один из подразделений и пребывает в другом, ну, допустим, в границах одной воинской части, да. То есть, пошел из расположения там, спецроты, да, Специально, роты специального назначения, пошел в роту обеспечения, к примеру, там но это в пределах одной части территориально, то, конечно же, такие действия не будут преступлением. Но нужно будет доказать, да, то есть у нас же тут суть в чем, что отсутствовал там более трех... Где ты был столько времени там? Почему? Ну, не было связи, да, ну, то есть и так далее. Опять же, применимо к составу административного или... Уголовного правонарушения. Бывает такое, что люди говорят, да я был тут в части, но в другом там, э опять же, подразделении, да. Ну, опять же, сколько он там мог быть? Ну, наверное, в течение, ну, максимум в течение суток. Да, трое суток и больше он там не мог быть. Десять суток тоже. Ну, логично, что вот если ты прибыл со с отпуска, то надо прийти и отчитаться командиру, что ты явился с отпуска, да, там, или с... Еще откуда-то. Ну, естественно, если это касается просто перемещения, то это не будет считаться оставлением места службы, да. Но, опять же, какой срок не был, в какой период отсутствовал в своем основном подразделении, возникнет вопрос. Поэтому, однозначно, я бы тут не говорил бы, нет, нет, ну, опять же, с учетом адекватности обстановки, при которых человек отсутствовал, какой период времени и где... Он же, ну что он будет заявлять. Вот. Если э, подразделения одной части распределен, распределены отдельно один от одного, то э, самостоятельное оставление подразделения будет считаться противоправным. Ну, например, э, в другом поселке. Не так, что вот часть до да, одно здание, и вы там с первого этажа на второй спустились. Вот. Или, допустим, два здания друг против друга стоят. А, к примеру, э, ну, большой городок, да, город, и в нем там, допустим, здесь одно подразделение, штаб там в другом подразделении, э, ну, в поселке или, там, или в городе. Ну, сейчас, допустим, дизлокация может меняться, да? То есть, с учетом этого. Э, как, кого могут наказать за такие действия? Военнослужащего срочной службы, офицерского состава, прапорщика, мичмана, военнослужащего по контракту. Дезертирство. Дезертирство это самостоятельное, самовольное лишение воинской части или места службы для уклонения от выполнения обязанностей, а также сознательная неявка в случае назначения, переведения. Возвращение с командировки, отпуска или лечение. Статья 408 Уголовного кодекса Украины. Тут наказание от 2 до 5 лишения свободы. Если дезертирство с оружием или по предварительному сговору группа лиц от 5 до 10 лет лишения свободы. Дезертирство в условиях особенного периода карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. совершенное в условиях военного положения или в боевой обстановке, что как раз в вот ситуации да, к нынешней, то от 5 до 12 лет тюрьмы. Вот. Совершая дезертирство, военнослужащий имеет цель в дальнейшем не вернуться в военную часть, на военную службу. То есть, именно вот этот, эту цель и должны доказать прокуроры, когда будет суд, что он не просто, к примеру, ну вот ситуацию давайте смоделируем, поехал в отпуск э, и не вернулся в течение 10 дней, и, ну потом явился, то значит он что? Просто э, самостоятельно лишил... Часть несения службы, да, военную часть несения службы. А если его через 10 дней где-то нашли, сняли в поезде по пути там за границу, да, он ехал там, пытался скрыться там, может еще даже с поддельными документами. Тогда это уже, скорее всего, будет доказывать как цель скрыться и не вернуться. Вот такая вот ситуация, поэтому ну, не все так однозначно, и я же говорю, обстоятельства все будут оцениваться судом. Кого могут наказать? Военнослужащего, который служит по призыву или по контракту. Чем отличается дерзитерство от самовольного лишения службы? Прямым умыслом на уклонение от подальшего прохождения военной службы. То, о чем я вот только что сказал. Если докажут, что ты не просто там на 10 дней или на 3 дня задержался, а была цель, ну допустим, 3 дня прошло, нету там, а его поймали где-то, я же говорю, при переходе границы. То есть уже будут доказывать, пытаться доказать, что это было дезертирство. Например. Такой вот, такое бывает, к сожалению. Подтверждением прямого умысла, умысла может быть э, приобретение военнослужащих фиктивных документов, но ну, опять же, те же какие-то поддельные документы, чтобы выехать за границу, да. Проживание под чужим именем, э, при, ну, допустим, скрытие своей принадлежности к военным формированиям. Ну, в отпуске, в принципе, не обязан в форме ходить, но, допустим, если... Если такое установят, то тут такая формулировка ну, сложная. Да? Это в комплексе. То есть, если поддельные документы, еще и отрицает о том, что он там принадлежит к военным формированиям. И в случае самовольного лишения части военнослужащих имеет намерение вернуться в службу, до службы. Вот. То есть вот такая вот ситуация с этим дезертирством и самовольным лишением. Четко понимаем, что если человек покидает военную часть или э, воен, ну, поле боя, да, военную обстановку с целью э, ну, уйти полностью от выполнения воинской обязанности, в дальнейшем скрыться, да, там, не появляться длительное время, там, поменять фамилию, ну, и так далее, там, подобное, то тогда это дезертирство, четко. Если просто опоздал, да, без уважительной причины, тогда это самовольное оставление службы. Вот, если есть у вас какие-то конкретные вопросы, по, или вы оказались в такой ситуации, вы можете ко мне обратиться за платной консультацией, вся информация, которую вы мне будете сообщать, будет защищена, Адвокатской тайной в этом случае. Контакты я указываю в описании к видео. Если вы, ну, вам нечего скрывать, да, и хотите бесплатно получить совет, консультацию, пишите под этим видео свой комментарий. Я на все комментарии в течение суток отвечаю. Если это консультация платная, то я отвечаю в течение часа. Ну, если это не выходные. Я ну, доступен телефон, у меня не севший и так далее. Или я не за рулем там. Вот такая вот история. Ставьте лайк, делитесь этим видео. Всего вам хорошего.